Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, из-за чего тут все собрались. Мы Вы вышли на пикет для того, чтобы каким-то образом отстоять нашу лесопосадку. Мы этим занимаемся. С... против РЖД бороться ни у кого нет никаких сил. На сегодняшний день были спилены больше ста летних лиц. Лет. Сейчас мы собрались для того, чтобы отстоять вековые сосны. Если это произойдет, то мы лишимся легких в этом районе. У нас единственная площадка лесная, которая осталась для того, чтобы людям в этом районе было чем дышать. Так, э, э, значит, первый вопрос. А, ш, э, э, я еще сам э, знаю, как тяжело бороться с властями. Положим, я к вам пришел с прокатом, э, как альтернативу положить тоннель под этим лесом. Что вы думаете об этой альтернативе? Очень простое решение, которое позволит нам сохранить хотя бы небольшой участок этого леса. Спиливают вековые сосы для того, чтобы поставить там вытопки. Вытопки можно отнести буквально на 50 метров в сторону и поставить уже на вырубленном участке. Поэтому здесь решение принимается очень просто и легко. А, конечно, против железной дороги, которая уже проведена и ведется. И не учитывается не только мнение, когда в нашей стране делается что-то для большого количества людей, никогда не учитывается кто-то в отдельности. И тем более никто не думает о рейсе и обо всем остальном. А частной собственности, о прочем. Следую... А... а так, извините, Следующее. А, что вы думаете о том, чтобы, например собрать контакты э, участников митинга и совместно направить обращение к губернатору Подмосковья Воробьеву с предложением создать рабочую группу для решения данного конфликта. Я думаю, что все собрать это возможно, а вот решение положительного принять от товарища, тем более, Воробьева, наверное, он не ли, потому что решение принято уже давным годом это делает. Поэтому мы просим всего лишь о небольшой уступке, чтобы не были вырублены сосны и чтобы в были просто отнесены в сторону. Железная дорога уже прокладывается и наши подписи ничего абсолютно не сделают и не изменят.